который гласит, если бы молодость знала, а? а старость могла. Так вот, следующий спикер, он и знает, и может, и еще научить, также он может. В общем, человек оркестр и жнец, как там говорится, и на людей грец. Человек, который действительно может своей энергии зажечь огромное количество людей. Человек, который прошел... Интересный путь, который набрал за, ну, в принципе, за свои короткие годы довольно-таки приличный багаж знаний и, самое главное, опыт, практический опыт. Человек, который вдохновляет, который является лидером сообщества, который записывает свои авторские курсы и тренинги. Догадались кто это? О! Хорошо, болот за твой некороткий путь. <свят> Обратись к девушке. Так, ну, почти правильно. Я уверен, что это такой, знаете, Шерман через сад лет, не будем говорить. Евгений Шакиров! Команда -плачка! Вот. Ну а всем спикерам я хочу напомнить, что вот на этом экране отображается время, которое отведено на каждого. Пожалуйста, не забывайте про это. Так, время что-то пошло. Всем здравствуйте! Я очень рад вас всех здесь видеть. И я сейчас начну с очень интересной такой темы. Я когда только начинался путь именно в сетевом, и нас всегда приучили, что как мы хлопаем, мы так и зарабатываем. Давайте сейчас потренируемся, просто мы сейчас... Покушали уже желудки полные, надо маленечки себя привести в порядок. А на ладонях очень много нервных окончаний, поэтому давайте, кто как хочет зарабатывать, то так сейчас и поклопать. Договорились? На счет три, раз, два, три, погнали! А, значит, вообще по образованию я газоэлектросвальщик, это так мой друг, вот партнер странам называет. Если честно, у меня образование инженер сварочного производства. Я три года учил пить других детей. Вот, где Арсен, Арсен мой коллега, его здесь нет. Вот. Арсен непосредственно сейчас этим занимается, я тоже этим занимался. Четыре года не хожу на работу, но здесь там, вот посещал разные тренинги, курсы и так далее. А, значит, что касается бизнес комьюнити в 2018 году, в марте, мы были на Кипре, у нас была самая большая команда. А здесь есть эта кнопочка, которая светит? О. А, ну короче, вторая фотография, мы приехали. Самая большая команда на Кипр отмечать день рождения сообщества. Было незабываемое впечатление. Вы, в принципе, видели уже видео, видели? Как там было все круто и так далее. Значит, мы в апреле месяце, за три недели, вот Анатолий говорил, показывал видео. Так получилось, что мы попали на экраны главных новостей. На нас там говорили и так далее. Мы смогли собрать. Аудитория на 650 человек за три недели, сделали потом автопати на 500 человек, это все вот так же, видите, на э, следующем видео. Итак, друзья, в практике то, что сегодня с вами, с вами будет происходить, это мы брали из своего жизненного опыта, это то, что реально работает. Предупреждаю, что информации будет очень много, у вас есть тетрадки, вы брали тетрадки, потому что информация, она реально стоящая, вам ее стоит законспектировать, и потом внедрять свои команду, потому что мы, благодаря этой Техники, которая работает и отработала себя времени, мы смогли построить большую команду. Если вы готовы, то скажите «да». да. Уверены? отлично. Ну тогда мы начинаем. С вашего позволения. Здесь у работает. Итак. Друзья, сейчас очень важно. задание для вас. Мы даже все поменяться не ставим. Мы не можем так просто сейчас с вами сидеть здесь, общаться, вы уже тут привыкаете, уже обрастаете мхом, все сидят на удобном месте, поэтому поменяйтесь так, чтобы вокруг вас были те люди, которые не знакомы. Сейчас именно практика, друзья, давайте, активнее, дайте музыку. Активнее! Поменялись так, чтобы никто не видел этот давайте, ровно 10 минут. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, Три, на столбиках. давайте быстрее, быстрее, поменяйтесь, поменяйтесь, поменяйтесь, это очень важно, вы будете с вами развиваться по-другому, давайте, два, полтора, быстрее присаживайтесь, отлично, один, сейчас можно брать, теперь следующее очень важное задание, сейчас ваша цель дать пятерочку, вот так вот, двух рук человеку, который рядом с вами сейчас сидит, и если вы его не знаете, познакомьтесь с ним обязательно и крепко обнять. Можете сами это сделать. Сейчас есть энергия, слушай, дальше вникать информации много. Все здорово. Смотрите, друзья, сейчас мы поговорим с вами о... Так сказать, колесо развития, то, что необходимо делать каждому новичку. То, что необходимо делать человеку, который пришел именно в мой бизнес, для получения результата. И все следующие пункты, они будут очень важны, их необходимо практиковать, и практиковать один за одним, последовательно. И сейчас доставайте свои листочки, будем записывать, можете фотографировать, если хотите, можем эту презентацию вам скинуть. Но обязательно используйте ее, это даст вам большой плюс. Итак, друзья, идея. Идея. Все начинается с того, что мы хорошо понимаем идею сообщества, либо идея продукта, которую мы продвигаем вместе с вами. Вы с этим согласны? Давайте договоримся так, потому что здесь большая аудитория, сцена чуть-чуть выше, я вижу последние ряды, последние ряды должны быть вовлечены в этот процесс. Потому что они чувствуют себя что? Отдаленными, а вы здесь, я вас вижу. Давайте, если вы согласны со мной, то поднимайте руку, говорите да. Так будет проще. Окей, спасибо вам большое. Смотрите, идея. Ее необходимо уложить в одну минутку. И то, когда мы начинаем э, привлекать новых э, партнеров, клиентов и так далее. Задача наша что? Уяснить самый маленький момент и поставить галочку. Он понял идею. Он смог вам ее за, за минуту рассказать. Если рассказал, все круто, дальше его отправляем в следующий бой. Состояние. Вот сейчас моя самая любимая часть. Состояние. То, с каким состоянием он презентует свой продукт. Это очень важно. Вот вы сейчас видели, вы бы видели свои лица, когда я вам сказал, поменяйтесь местами. И все О, Я вам вот, честно говорю, вы встали, ели, ели. Но потом, когда вас обняли, вы теперь посмотрите на соседа, вы все улыбаетесь, вы все яркие, вы все счастливые. Вот именно в таком состоянии мы должны презентовать да, свой продукт. Сейчас будьте особо внимательны, у нас не так много времени, и вы должны каждую секунду... Забирать по максимуму, потому что сейчас это будет у нас упражнение, оно будет в парах. Найдите себе пару, обязательно найдите пару, и будете это упражнение отрабатывать друг с другом. Значит, цель данного упражнения заключается в том, чтобы вы четко отследили, как человек рядом с вами проявляется в данный момент. У вас будет ровно 30 секунд, и за эти 30 секунд вы должны в двух состояниях рассказать о том, чем вы больше всего занимаетесь, о любимом деле и попытаться за 30 секунд вовлечь человека в свое любимое тело, но только в двух разных состояниях. Смотрите, первое состояние, угрюмое, да? слезы, то есть вы максимально подавлены, закрыты, закомплексованы, уверены. Вы пытаетесь в этом состоянии ему рассказать о своей самой о, ну, как бы, о самом копии, о своем бизнесе, то, что вы настоящем любите, то, что вас зажигает. Понимаете? Да. Точно? Нас много, давайте будем вот здесь, сейчас. Потом будет смена, потом будет 30 секунд, когда вы будете говорить о том же самом, но только в самом заряженном состоянии. Если вы хотите, встаньте. То это, ну, не сейчас встаньте. Когда вы будете выполнять это упражнение, вы встаньте и с эмоциями рассказывайте, показывайте. Второй человек, партнер, должен следить состояние, в котором он рассказывает. Эмоции, жесты, движения. И потом вы дадите друг другу обратную связь. То есть это не просто так будет, а я улю поорали, потом аля улю поплакали, ну и присели. Нет, задача сейчас за, за минимальное количество времени понять и осознать, где у нас погрешность и почему человек не получает результат в бизнесе. Договорились? Посмотрите, сейчас будет 30 секунд э, на разпетчик по парам, кто, -то, кто первый номер, кто второй номер. Вы определились сами. И у вас будут поворачиваться друг на друга. Сейчас вы все рассказываете. Подождите, подождите. Подождите все! Помолчите секунду, я вам это скажу, потому что возникают вопросы потом постоянно, одни и те же. Смотрите, сейчас один номер в состоянии угрюмом рассказывает. Может как хочет, не свои глаза, может там подносе что-то шебортать, но главное, чтобы вы рассказали о своей идее человеку. За три секунд второй человек вас оценивает. Потом идет смена. То же самое делает второй человек. У вас будет еще 3 секунды, вы дадите друг другу обратно, дадите друг другу обратную связь. Понятно? Все, хорошо, а потом у нас будет в эмоциональном состоянии. Сейчас чуть-чуть музыку добавим, чуть-чуть, буквально. Так, 30 секунд, знаете, можете встать и можете это сделать, это очень важно. Поймите, что у вас есть 30 секунд, и вы можете сейчас вовлечь своего человека, например, рисовать кисточкой, рисовать карандашом, танцевать, заниматься спортом. Готовы? У вас есть ровно 30 секунд и в самом эмоциональном состоянии. Первый номер – время вы когда сейчас в самом таком заряженном состоянии, хочу вас попросить кое о чем. А, наш партнер, менеджер, первая, первый менеджер в нашей команде Александрина Киричатова, также с нами была на Easy Business Community, на открытии на Кипре. Она будет представлять именно сообщество Easy Business Community на, как то на всероссийском конкурсе Криптоледи, который будет проходить в Москве, число, по 14 ноября. И ей необходима наша поддержка на, как? Ей просто железобетону нужна наша поддержка, и у меня там Я скажу на видео, Александрина, South Community, с тобой! И мы все, я сделаю да, да, и мы все с вами, что сделаем? Мы просто в ваши взаимоотношения с наставником, записывайтесь. Наставник достается тому, кто его достает. Инга, вам большое спасибо, я тебе прям слово взялся, записал везде. В чем, а почему такая особенность? Это ваш проводник в бизнесе, это ваш проводник большим цифрам, с новым высоким большим чеком. Это очень важно. И отношения с наставником необходимо выстраивать кому? Непосредственно клиенту, а не наставнику с вами. Здесь понятно? Мы просто идем по пунктам, у нас уже мало времени осталось. Значит дальше, что необходимо делать, это именно рабочие единицы. Я говорю это каждому человеку, без разницы лидером, там, только начинающим без разницы, это должно быть развитие. Работа над своим внутренним я, личностный, личностный рост, лидерство, это посещение всевозможных тренинги по личностному развитию, радостному искусству и так далее тому подобное. Этот момент мы тоже понимаем. Это все и заложено в человеке, он должен -то сам проходить это все по кругу. Следующее, самое интересное, это движку. Сегодня у нас с вами что? Это тоже своего рода движ. Вы пришли сюда что? Обменяться энергией, поделиться, познакомиться, узнать истории успеха, поделиться с друг с другом тем состоянием, с которым мы это, этот бизнес развиваем по всему миру, так сказать. Это место силы, это точка роста. И важность данных всех мероприятий, Почему вы там создаете свой контент. Следующее видео, которое хочу показать, это именно то, где люди обмениваются энергией, где люди заряжаются, где люди строят свои планы на будущее, где люди понимают, какие ценности в вас лежат на самом деле. Это для тимбилдинга очень важно. Поэтому сейчас ровно одну минутку. Поехали. Итак, двигаемся дальше. На таких мероприятиях вы создаете свой личный бренд. Почему? Там всегда есть профессиональная видеокамера, профессиональная фотокамера, профессиональная фотокамера для чего? Для того, чтобы вы создали себе видео фотоконтент. и фотоконтент. С этим контентом вы будете еще потом работать в ближайшие 2-3 месяца. И после всего этого, когда вы еще начинаете развивать свою экспертность, социальную активность, у вас появляется что? Команда. И вы с этой командой начинаете вот это колесо развития, начинаете по кругу проходить с каждым человеком э, по системе запуска новичка. У вас появляются единомышленники, у вас появляется поддержка, у вас появляется мега-цель именно в команде, когда вы двигаетесь в команде, у вас появляется сила отовсюду, непонятно, откуда они приходят. Ну и самый последний инструмент, это так, так называемый инструментарий. Вы осваиваете все сервисы по автоматизации, социальной активности и привлечению трафика. И когда вы начинаете, может так стану, к вам когда вы начинаете проходить все колесо развития поэтапно, у человека складывается картина, что ему необходимо делать и на каком этапе у него недоработки. Вы просто возвращаетесь, так, дружище, так, партнер, давай, смотрим, где у тебя, что у тебя, в каком и так далее. Вы прокачиваете это колесо развития, и после этого у человека будет полная картина, он будет понимать, куда двигаться. Как вам информация? Вкомнатая <плодисменты> и сжатая быстро, но такие у нас условия сегодня, мы выживаем как можем. Запуск новичка, рабочая схема, дорогие друзья. Сейчас тоже не убирайте свои тетрадки, оставайтесь с работой. Смотрите, э, э, своего рода тоже вам роудмейт, как, как двигать своего новичка, для того, чтобы у него была полная картина, что делать, как делать, чтобы он не терялся, чтобы не терялся у него фокус и цель. Итак, лиды. Вы все знаете, что такое лиды, да? Трафик, ну, входящие заявки, там, лиды, это, например, ваши знакомые, ваш, ваша книга, тетрадь, там, 200 контактов или, там, топ-20, это тоже своего рода лиды, ваши все знакомые. Когда лиды с вами соприкасаются, вы с ними что делаете? Вы делаете им продажу, либо общение, и на продажу у вас появляются два путя. Помните анекдот про два путя? Вот. Рассказать? А, Конечно, у нас нет времени. Вот смотрите, у нас появляются два пути. А если человек стал нашим партнером, двигаемся дальше по схеме. Если человек не стал нашим партнером, мы начинаем его что делать? А, ну, как бы так потихонечку в легкой форме, натино, а, повышаем лояльность к продукту, к дополнительному доходу, к новым возможностям, к решению их боли. Это там новости скидываем какие-то, это какие-то ваши победы и так далее. Это все заходит человек. Окей, он стал вашим партнером, что делаем дальше? Запуск 10 дней. Ну, то есть на 10 дней по этому колесу развитие крутится. Значит, что у него делается? Он идет погружается в идею, он ее понимает, он вам ее рассказывает за минуту. У него что делать? У него появляется список целей, как, которого у него никогда не было, скорее всего. Он составляет свой бизнес-план. Бизнес-план очень важен, потому что у него четко есть количество партнеров, количество денег, которые он сможет заработать на первом этапе. Это очень важно для человека, который никогда не был в бизнесе, ему важно понимать, что он сделает и что он за это получит. Следующее, что у нас, это бизнес-литература. Литература, которая Поможет человеку изменить мозги, его мышление, разорвать его предыдущие нейронную связь. И вы, потратите, о, вы сможете сэкономить уйму времени для того, чтобы не, ну, как бы не вдавливать ему, ему элементарные вещи. Ну и конечно же, начинаем. Список контактов 200 топ-20, действия с кураторами, это человек, ну там трехсторонки и так далее. И отмечаем первые результаты. Обязательно необходимо отметить первые результаты. Пригласил партнера, отметили. Заработал немножко денег, отметили. Здесь понимаем? Вы здесь, вы в фокусе? Да. Точно? Что-то поднимает, 5%. Давайте, ребят, вы здесь? Да. Потому что ну, нет смысла, ну что я буду сейчас этих диванных экспертов чтобы пинать, вот, чтобы задействовали. Это очень важная информация. Окей, когда человек получается маленький результат, мы начинаем ему дальше уже прокачивать личный бренд. Да? Он, он посещает... Он осваивает основы СММ, социальные сети начинает приводить свои порядок. Создание собственных видеоматериалов ⁇ это очень важно. То есть все презентации, какие-то видения, какие-то бизнес-планы тоже должен рассказать за своего лица. Люди покупают у людей. Это самая важная тема, которую нам необходимо освоить. Значит, он создает прямые эфиры, очень важно, вебинары и системность. Он все это делает системностью. То есть люди, когда живут в системности, во-первых, вся аудитория лояльна вокруг них, к ним привыкает. На втором этапе она вся лояльная аудитория либо вовлекается к ним процесс начинает с ними строить бизнес, либо не увлекается. но мы их уже потом подогреваем. После личного бренда у нас появляется команда. Что мы делаем с командой? У нас идет работа с глубиной. Важно, чтобы мы понимали, что у нас не было узкого горошка, чтобы не только лидеры, которых вы вот, видите перед собой, давали вам какую-то искаженную информацию, а именно те люди, которые работают в полях, дают вам обратную связь, работает схема, не работает схема, работает ваш вебинар, продали ли на вебинаре, не продали. Вы тоже должны все о них собирать, и выявлять самых сильных лидеров, и подтягивать их к себе, потому что именно с ними вы сможете построить большую и больше команды. Выявили 5-10 лидеров ключевых, тузов, и с ними двигаемся дальше. Значит, команды, брифинги в зуме. Это Все знают, что такое зум? Да. да. А то что, что зум оказывается... Вау, такое удивление зум. Это очень крутая тема, Вы... почему зумы очень важны. Вы делитесь там энергией, эмоциями, вопросы, ответы, все решается. Это в зуме люди в состоянии одиночества. Что делают, Они погасают, огонек гаснет. Всегда необходимо подкидывать дрова. Значит, Building, это все мероприятия, которые я вам уже говорил сегодня. Это тоже Building, это важная тема. Вот посещение официальных официальных мероприятия сообщества и дыши. Мы это все тоже с вами понимаем прекрасно. Новые цели. Почему важны новые цели? Потому что цели, это как маяк, они двигают вперед. Если человек вообще двигается без цели, он не понимает, куда он идет, и он очень удивится тогда, когда придет придет туда, куда он вообще хотел. И большая цель команды, и личная большая цель. Почему большая цель команды? Когда есть большая цель у всей команды, вся команда двигается в лесон, работает, работает, помогает, поддерживает друг друга. И в этом состоянии любая бригада становится не такой большой, какая она вам кажется. Личная цель. Почему личная цель? Потому что человек должен жить по принципу здоровых клетки. Сначала делаем себе хорошо, потом делаем всем остальным хорошо. Почему это важно? Потому что... Твои 100 рублей, которые вы пожертвовали кому-то, они не принесут такого результата. Если бы вы с этими 100 рублями смогли сделать из них 10 тысяч, и из 10 тысяч отдали, например, там 9 тысяч на пожертвование, да? тогда 9 тысяч намного существеннее, чем каких-то 100 рублей. Ну а с 10 тысяч мы можем сделать миллион и отдать 100 тысяч. Это принцип здоровой клетки. То есть сами вырастите, разбогатеете, станьте сильными, помогите да, тем, кто реально в этом нуждается. Ну и все, я успел вам это все быстренько рассказать. Запуск новичка складывается вот по такой рабочей схеме. Запуск, личный бренд, трафик, команда, новые цели, лиды, партнер и все, поехали заново. И в таком ключе, если мы будем работать, у нас не будет никаких проблем с человеком, который э, в перспективе будет самостоятельный лидер, самостоятельная рабочая единица. Задача бизнеса какая? Чтобы не самому тянуть все за собой, да? Брулоки на Волге, их там уже было очень много. А чтобы большая команда была вовлечена в один процесс, в одну цель, в одну мега-цель. У каждого были свои личные цели, которые смежные с мега-целью. Тогда вам будет проще раскочегарить этот весь автоматик и добраться туда, куда вы хотите. Ну как вам информация? Я успел за 27... Можно я вас попросить задействовать соглас у меня есть моя традиция сказать ну что друзья мы сделали это и сейчас я попрошу серге на меня ведет камеру скажу ну что если без комиссии мы сделали это и поднимите вот так вы скажете да договорились отлично давай держи я вот я давай съесть вот так готовы все только на меня Честно, никого за ним не должно не думать все включай ну что, друзья, мы сделали это! Да! да!